Приветствую на моем канале. С Вами Кривуля Андрей Чарли и в честь выхода новой версии Quixel Mixer я решил записать этот урок. В нем мы поговорим о создании асфальтированной дороги и экспорте ее в Unreal Engine. А также 3 d Max, в котором будем рендерить с помощью V-Ray с использованием плагина RailClone и Vertex Paint. Для того, чтобы скачать новые версии Quixel Mixer и Bridge, которые понадобятся для урока. Заходим на сайт megascans.se Регистрируемся и качаемся все приложения на странице Apps. При первом запуске Quixel Mixer вы увидите окно, в котором нужно будет указать папку локальной библиотеки, в которую будут загружаться все ассеты. А также папку для файлов самого миксера, включающие проекты, пресеты и так далее. Для локальной библиотеки, я создаю папку Mechascans Топа, А в нее уже помещаю папку с названием Quixel Mixer. Для файлов самой программы. После указания нужных путей, нажимаем ОК. OK". Если выглядит следующее окно, нажимаем Update. После чего появится окно программы, с помощью которого можно открыть готовые проекты. Или создать свой микс, нажав на плюс с текстом New Mixed. Нажимаем на этот текст и в выпадающем окне указываем имя микса. Рабочее разрешение, которое я обычно ставлю равным 1024, чтобы не сильно нагружать видеокарту. И PBR workflow – Metalness, так как будем использовать Unreal Engine. Нажимаем ОК. Ok. Итак, QuickSilmixer Mixer запустился. Давайте же разберемся в его интерфейсе. В меню файл можно создавать новый микс, открывать его, сохранять, а также самое главное экспортировать в библиотеку Bridge с помощью Export to Library. А уже с помощью него экспортировать 3 d Max, Maya, Unreal или Unity. В меню Edit находятся настройки программы. Вы можете поменять пути к папкам, включить большой интерфейс для 4К мониторов, а также посмотреть информацию о вашем ПК. В меню Library находится несколько опций, которые позволяют загрузить ассеты из zip-архива Megascans, ассеты из папки или кастомные ассеты, которые вы скачали например с сайта Polygon или создали в Photoshop. Также вы можете загрузить все ранее купленные ассеты и обновить библиотеку, если в нее были внесены изменения. Чтобы показать пример загрузки кастомного PBR материала, я буду использовать материал с сайта Polygon. Вы же можете использовать Ваши материалы или какие-либо другие сайты. На сайте Polygon все очень просто. Выбираем понравившийся asset. Включаем нужное разрешение и текстуры. Нажимаем кнопку Download Now. После чего распаковываем архив. Открываем Quixel Mixer. Заходим в Library и выбираем Import Custom Surface. В зависимости от PBR Workflow, выбираем нужную текстуру Albedo или Diffuse и миксер сам загрузит остальные текстуры автоматом. Но на всякий случай проверяйте, правильно ли он их загрузил. Затем нажимаем Next. В поле Name я всегда вставляю такое же имя материала, как и на сайте. Приписывая приставку с разрешением текстуры и названием сайта. Чтобы потом не путаться. Ставим размер, выбираем категорию, настраиваем параметр Height и пишем теги. После всех операций нажимаем Import. В итоге, в локальной библиотеке появится данный asset. Нажав на него, вы загрузите ассет в сцену. Как видите, все очень просто, за что огромное спасибо команде Quixel. Чтобы качество displacement было лучше, заходим в дисплей и увеличиваем теселяцию. Итак, с этим разобрались, идем дальше. Далее идет меню Help, в котором можно активировать лицензию, проверить наличие апдейтов и почитать информацию о создателях. И последнее меню экспериментал, которое позволяет генерировать нормали, учитывая все слои. Поверх них создается новый слой с сгенерированной картой нормалей. Ниже основного меню следуют вкладки Viewport, Local Library и Online. О библиотеках мы поговорим позже, а сейчас давайте обсудим меню Viewport. Первое меню позволяет выбирать отображение разных PBR текстур. Для выбора Вы можете использовать цифровые клавиши от 1 до 8. Таким образом, будет включаться одна из восьми текстур. Albedo, Metalness, Gloss, Roughness, Normal, Displacement и Ambient Occlusion. Следующая иконка включает и выключает Displacement. Также, вы можете использовать горячую клавишу D. За ней следует тайлинг и выключается и выключается он горячей клавишей T. И последнее крайнее меню позволяет менять HDRi. Для этого, вы также можете использовать клавиши вверх или вниз. Теперь давайте поговорим о правом меню. И первыми идут слои, которые имеют несколько иконок для работы с Surface. О них мы поговорим чуть-чуть позже. В Settings вы можете менять рабочие разрешения и PBR workflow в любой момент. Дисплей можно поменять background, настроить яркость и поворот HDRI, выбрать плоский свет для заднего плана или skybox, который можно размыть. Поменять качество тени и угол обзора камеры. Изменить качество тесселяции. Включить или выключить бэкфейсы и, конечно же, антилиазинг. Куда же без него в современном CG мире. В Performance находятся три опции, которые позволяют Вам оптимизировать работу веб и всей программы. Первая опция понижает качество текстуры во время манипуляций с настройками Surface. Вторая опция делает Displacement качественнее. Можно его включить только на экспорт. И третья опция, позволяет оптимизировать рисование в Paint слое. В последней вкладке находится мощная система экспорта. Но лично я предпочитаю использовать Export to Library меню Файл, и потом через Bridge загружать текстуры в любой софт, который мне необходим. Но если вдруг у VS появится необходимость экспортировать отдельные карты и как-то их настроить, то для начала выбираем пресет, нажав на Load Defaults. У любой карты, вы можете настроить отдельные каналы RG или B. И если выбрать формат RGBA, то в альфу можно загружать дополнительные текстуры, что очень удобно для оптимизации в Unreal Engine. PNG текстуры позволяют экспортировать 16 бит. Но если вы выберете XR, то сможете экспортировать 32 бита. Как видите, это очень мощный экспортер, но здесь настолько все просто, что в подробном анализе не нуждается. Идем дальше. Теперь поговорим о локальной и онлайн библиотеках. В локальной библиотеке будут формироваться все категории, которые вы создаете. Выбрав любую из категорий, вы отобразите материалы, относящиеся только к ней. Также, вы можете выбрать отдельно Surface, Atlas или 3D объект. В данном случае, у меня пока нет 3 d сетов, поэтому их нет в списке. В поиске используем все теги, которые относятся к любому из Surface. Например, если Вы напишете Ground, то Миксер отобразит материалы с этим тегом. При желании можно поменять распределение материалов по последнему. По типу материала, по оттенку и по яркости. Если например выбрать расположение по яркости, то Вы увидите, что материалы расположены в порядке от темного к светлому. И конечно же, Вы можете поменять размер самих иконок. На выбор дается три типа. Маленькие, средние или большие. Онлайн-библиотека это точная копия того, что загружается на сайт. Так что здесь вы будете видеть постоянные апдейты. Навигация идентична локальной библиотеке. Правда тут категории намного большей. И есть еще подкатегории. Здесь же вы можете скачать огромное количество кистей для Paint слоя. Итак, с навигацией с основными моментами разобрались. Давайте настроим Bridge и наконец-то приступим к созданию дороги и экспорту ее в Unreal Engine и 3ds Max. О а Maya я не буду рассказывать, так как в ней пока еще ведутся работы над интеграцией скрипта. В 3 я буду показывать новый v NEXT, а там уже решайте сами, что использовать для рендера. При первом запуске Bridge, у вас тоже откроются базовые настройки, в которых нужно будет загрузить путь к репозиторию, которую вы указывали в миксер, а также настроить размер иконок. Остальные настройки не трогаем. После нажатия Save Changes, Bridge попросит ввести данные аккаунта. Входим в него и добро пожаловать в замечательный экспортер от Quixel. Интерфейс бриджа тоже поменялся и здесь есть доступ к онлайн библиотеке с огромным количеством категорий. В Downloaded находятся ваши загруженные материалы. В Custom все Сюрфейсы, которые создавали в Mixer или загружались с других сайтов через импорт Custom Surface. Ниже находятся основные категории онлайн библиотеки с кучей подкатегорий. Нажатием на них, вы активируете теги в панели search. Также туда можно писать свои теги и находить нужный материал. Это все, что я хотел рассказать о базовых настройках бриджа. Об экспорте поговорим уже после создания дороги. А об этом я расскажу во второй части урока. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений.